Приветствую, пролетариат! Сейчас я вам покажу новый мега-баг на карте Сплит. Вы набрали 10 лайков, как я вам и сказал. Поэтому самое время показать вам новый мега-крутой эксплойт. Артур, зажигай! А для этого мы также берем Омуна. Это можно проворачивать, конечно же, за защиту. Телепортируемся на саму сферу. Очень внимательный такой момент. Мы должны снова взять а, телепорт. А, ну... И теперь очень внимательно надо взять и навестись на краешек этой глыбы. Телепортируемся. Все, мы смогли. Мы вышли за карту. И теперь очень внимательный такой момент. И теперь мы должны пройти сквозь эту стену. Проходим. Осторожно, надо быть очень внимательным. Мы должны ходить с самого начала только вот по этой черной зоне. Потому что тут есть э, коллайдеры, э, которые не дадут нам упасть. Прыгаем. Все. Как вы можете заметить, вот так вот легко пройти нельзя. Слегка идем влево, и все. А пока мой оппонент идет на Хевен и вообще пытается занять хоть как-то плент А, мы же проходим э, к этому вокзалу, э, достаем, значит, АВП, либо Гуардин, кому как удобно, и тогда! У нас открывается вид на прекрасный Хевен и на заходящих на плент А. Сейчас я вам включу вид от моего оппонента, и вы увидите то, что торчит только голова. И если бы мой оппонент заранее не навелся бы на эту позицию, вы бы даже бы не заметили. Понимаете, насколько это читерский эксплойт? Но это еще не все. Если пройти дальше, то можно дойти до ашарта, где можно спокойно встречать игроков, заходящие на Апленд. В случае необходимости можно просто взять... И телепортироваться из этого эксплойта на нормальную среду. Давайте так. Еще 10 лайков, и я вам показываю новый эксплойт на карте Bint. Готовы? Думаю, да. А также примите к сведению баг по фиксе 13 мая. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на паблик Мир Пикаря. Всем удачи, всем пока!